Префаб представляет собой набор заранее настроенных игровых объектов (game objects) и компонентов (components), которые, как правило, используются более одного раза при разработке игры. Умение использовать префабы является крайне важным, так как это значительно упрощает создание игр, и эту тему нельзя пропускать из обучения. С технической точки зрения префаб это уже готовый игровой объект, который прошел процесс создания и готов к использованию. Создается префаб очень просто, достаточно перетянуть объект складки иерархии на вкладку Project. Чтобы создать префаб используя скрипт, необходимо применить статическую функцию Instantiate, в параметрах которых указывается либо просто ссылка на объект, либо ссылка на объект плюс позиция и поворот. Разберем создание префаба из объекта бочка. У меня на сцене есть объект Barrel, который состоит из пары полигональных объектов Barrel Metal Low и Barrel Wood Low пустого объекта GameObject, к которому добавлены компоненты RigidBody и CapsuleCollider. Из этого набора объектов и компонентов сделаем префаб, который можно будет многократно использовать на сцене. Скачать модель бочки вы можете на сайте Vitalkov.com или заменить, используя примитивные объекты. Для размещения префаба создайте на вкладке Project папку Prefabs. Прежде чем перетягивать объект, ему можно сделать сброс позиций в нулевые координаты и размера в исходный, хотя это и не обязательно. После чего перетяните его в вкладке Хайерархии в папку Prefabs. В итоге у вас появится префаб в папке Prefabs. Теперь его можно использовать нужное количество раз, просто перетянув с папки Project на сцену или дублировав. В выбранном месте появится префаб-бочки со всеми компонентами. Чтобы отличить обычную модель бочки от префаба, выберите ее на вкладке Hierarchy и переключите свое внимание на вкладку Инспектор. В верхней вкладке Inspector находится надпись поясняющая модель это или Prefab, а за надписью следует блок кнопок Select, Revert и Apply, которые означают выбрать исходный префаб, вернуть предыдущие значения или применить внесенные изменения. Эти кнопки присутствуют, если вы выбираете Prefab на вкладке Hierarchy и это означает, что если вы внесете в него изменения, то они передаются всем префабам на сцене и главному префабу, который в папке Project, только после нажатия кнопки Apply. Если изменить главный префаб, тот который на вкладке Project, то изменения вступят в силу автоматически ко всем объектам на сцене. Может возникнуть вопрос, для чего создавать префабы. Зачастую префабы используются для создания однотипных объектов, например кирпичей, пуль, деревьев. Префабы могут пригодиться, когда вам необходимо внести изменения в большое количество объектов. Рассмотрим это на примере. Создадим над поверхностью 18 бочек, в которых нужно будет изменить свой сфердраг. Запустим код на выполнение. Теперь все бочки падают быстро под силой тяжести. Если нам нужно, чтобы все бочки падали медленнее, достаточно изменить свой сфердраг в префабе на вкладке Project. Также это можно сделать, изменив любой префаб на вкладке Hierarchy, не забыв при этом нажать кнопку Apply. Создавать префабы можно не только путем перетаскивания, но также в скриптах. Для этого используется статический метод истощеет. Данный метод создает клон префаба. В качестве параметров принимает ссылку на префаб, а также необязательные параметры, такие как позицию и поворот, с которыми он появится. Те кто уже знаком с использованием скриптов, я покажу как создавать префаб в скрипте. Удалим прифаб и все бочки оставим в одну, которая будет расположена над поверхностью и сделаем из нее префаб. Вверху ее я разместил для того, чтобы новые клоны появлялись именно там. Идея такова, что когда мы кликаем по персонажу, вверху появляется бочка, которая падает вниз. Обязательно запомните, чтобы объекты реагировали на клик, они должны иметь коллайдер, поэтому добавим его персонажу. Создадим скрипт и повесим его на персонажа, затем откроем его для редактирования. Добавим переменную Barrel типа GameObject, в которую передадим позже ссылку на префаб. Напишем функцию onMouseDown, которая реагирует на нажатие мышкой и вызовем функцию instantiate, передав ей ссылку на префаб. Перейдем в редактор Unity, выберем персонажа и на вкладке Инспектор в свойстве Barrel скрипта MyScript перетянем префаб. Запустим код на выполнение и клонируем бочку нажимая на персонажа. Теперь вы знаете что такое префаб и как их клонировать. Плюс использование префабов заключается еще и в том, что вам не надо постоянно хранить их в памяти, занимая место. Вы можете их создавать динамически столько, сколько нужно и уничтожать, как только они будут не нужны. Префаб это достаточно мощный инструмент, который пригодится вам в дальнейшей разработке игр. На этом данный урок закончен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в группе ВКонтакте. До скорой встречи!